Вот и снова весна за окном В небе пеной разлитая брешь И мечтал я о счастье земном И все плел паутину надежды. Каждый день от зари до зари Разрывается в клочья мечта Все надежды мои пузыри Ветер дунул Вокруг пустота Есть возвышенный путь и всегда Он сияет, как вечный огонь Улыбнулась мне в небе под утро упала в ладонь Ох, как долго все ждал я тебя И, наверное, тысячи лет Ты с великой любовью пришла Отдавая божесть Жизнь и веру дарят Чтоб стремился я к цели смелей Звезды падают в руки не зря Будет мир и добрей, и светлей Наконец в сердце тронулся лед Так бывает обычно весной Собирает духовный полет Приглашаю с собой шар зельной. Вот и снова весна за окном, Новый мир в моем сердце расцвел. Павший долго бессмысленным сном Я дорогу святую обрел.